твоя моя не понимаю ну да да да да да да блядь, они, блядь, они только дрочуны, блядь. Полностью да да да да да да да да да да да да да только включил 3 это самое и все да да да и все я, и все я, я вообще не могу понять что у них что он от, от этого имеет, вообще не Непонятно. вообще включи пор, порно сайт ключи порно сайт и драчи хоть по синей эту залопу твою качать, по синей это совершенно верно я просто в шоке, блин вы откуда? я сам родом из Беларуси да это а, работаете? В Америке дальнобойщик. А, в Америке дальнобойщик. Да и сколько вот а, выходит месяц наклад. Статус Не, не, мне. Просто интересно, сколько вот месяц наклад? Да вы вообще. Вы знаете, все задают такие вопросы. Интересно. Я вот только пришел, я, я, я, я, я скажу, я, я, я сейчас... Я русско говори. Да. Порядок, Ой, я просто, просто отключил тебя на телевидении. Да, Это с прошлого рейса еще осталось. Надо, я загрузил. Я только пришел. -то... Дальнобой. Да, да, да, Дрочуно. У него прям целая квартира, а не фура. Mm -hmm. Вот, у меня даже девушка говорит, у вас не, не фура, квартира целая. Ну да, я, вот, э, я просто здесь вот на переднем сидели. Подруга, приезжали. ты неправильно сказал, подруга? Подруга. Нам, да, Привез... да Санек правильно. А Саня, хотел откуда вообще? Привез воду. Дорогу. Ага. В, в отличие от вас. Россиян, здесь же воды много нужно пить, потому что здесь погода отлива другой. Угу. Подъехал... Расстояние где вообще гоняют? Куда вот, ездит? Холодильник. Сейчас. Мне, пока... Я скажу вам зарплату, потому что может в любой ага, момент понятно. прорываться. Чтобы. Потому что. А сколько тебе лет? Зарплата здесь. От... Чтобы понимать, каким воздухом. Если вы вообще... работаете. Вы меня слышите? Да, да, да, да. Если вы работаете. А на какие расстояния он ездит? Там по Анжерике или ездить, 30? Так, ну да а, тогда хорошо. Пока. Okay. Если Если вы, по... Работаете... вы по Америке, Если только вы... едете, да? Там только да, по Америке. По... И, ну, иногда в Канаду и Мексику. В Канаду, там, Мексику, в Мексику, прикольно. В послед... последнее Но... время я не езжу ни в Мексику, ни в Канаду. Угу. Не хочу туда ехать, потому что там. Э... Платить не хотят. Ага. Я, же, я же работаю на себя, понимаете? А, -а, а, понял. Не на компанию, короче, да? На себя. Я, на компанию, да. я, кур, я на себя, не Телефон упал. Угу. <свят> я же работаю. Ой, на, зеленый экран, на себя. Угу. я здесь 20, я уже 20 лет а здесь как живу. Его зовут-то Как вас зовут? Алекс. Алекс, как? Алексей. А, так, Алекс, э, э, Александр. А, вот, Александр. А вот я понял, Александр, меня Алексей. Вот почему вот Алексей и Алексей, Алекс, Алекс, то же самое, что Алексей что Александр. Почему? Да, да, потому что под Алексеем, вот у меня с Новосибирска есть парень один, Алексей. Ага. Такой бездельник, это просто жуть. Такой бездельник, блядь. 13 лет живет в гараже. Ага. И ему все устраивает. Понятно. И вот, и вот он распаковал продукты в холодильник. У вас там холодильник есть, да? Конечно, Ты круто. Целовек, целовек, целовек. Да, дом на двух колесах, точно, прям. Да. Круто. Будем... Вот mm. же моя... комната. Угу, круто порядок на весе про пылесосить мой этот так сколько у вас выходит в месяц если вы компани драйвер больше компании, вы будете зарабатывать это примерно от 5 до 8 тысяч долларов это все зависит от вас как от вы 5? будете ехать от 5 до 8 тысяч а? долларов Да. Вот. А... В месяц да. А если вы будете работать на себя, вот как, как, как работаю я, вы будете зарабатывать где-то примерно от 10 до 15 тысяч Короче, это, это от 5 до 7, это если ты работаешь на компании, Если ты будешь на себя работать, ты будешь зарабатывать от 10 тысяч до 15 тысяч долларов в месяц. Да. Это при том, да? при, том, да. если вы, при том, если вы да. не будете лениться. Потому что часто, часто мне <связывающие> задают такой вопрос, задают вопрос, э, как так можно такие деньги зарабатывать? Mm -hmm. Просто очень много ленивых людей. Ведь понимаете, какая жизнь в Америке? Некоторые месяц поработали, mm -hmm. заработали свои там 8-10 тысяч долларов. Mm -hmm. И все, они 2-3 месяца гуляют. Там uh -huh. хватит оплатить за дом, на продукты, на, на еду, там, на, на машины, на страховки, на все. Uh -huh. вот. А потом опять он раз в дорогу поехал, заработал опять деньги. Я работаю, чтобы у меня был какой-то запас, потому что мне 57 лет. Uh -huh. 57, а, uh -huh. вот. Поэтому я остаюсь здесь в карьере. А, Обкажите. Там Карьер как на улице. Вот машины паркуют. ого, машины. А, карьер. Это мужик, один частный карьер. Америкоз дает паркинг. А как семья так же ваш? как семья. И, да, у вас семья, Дети мои уже взрослые, Ну понятно. Жу... Живут отдельно, уже внуки. Дети взрослые живут отдельно, уже внуки есть. Много внуков? Много внуков. Много внуков. Две девочки. Одна восьмом классе, вторая в шестом. Одна восьмом, другая в шестом. Вот, ну... Прикольно, прикольно. А у меня сейчас... У меня сейчас идёт... Говорите. В России, в Волгограде. О, знаю Волгоград. Я на Ахтубе... На Ахтубе этот самый, рыбу ловил ещё. Угу, там хорошая рыба. Да, сётрак. Вы еще, наверное, на свете вас не было. Это было, знаете, в каком году? В 84-м году. Точно, я 86-го. вот. Я там в Ахтубе. Я в 1984 году с женой там э, там есть такой Капьяр Капустин Яр, uh -huh. капуч -яр. И, да, да, есть, я понял он, он был вертолетчик он служил там на этом Капустином Яре угу uh -huh. Капьяр -кап там город называется, да? ну что-то такое, что-то я... как-то так, да, что-то есть Капьяр какой -то. Кос... это космодром космодром средних широт uh -huh. это Откуда белка с релкой металли? Угу. Вот, и я... Я туда ездил с женой. Э, в 1984 году угу. я ценился. И мы поехали... Мы поехали туда, к ему, к его брату. На машине. Угу. Своим ходом. Из Белоруссии. Ага, понял. Как-то так. Ну вот, а у меня сейчас стрим идет на Ютьюбе. Прямая трансляция. Вы попали тоже на ролик стрим на ютюбе какой стрим на ютюбе а, а, а, а, смотрится стрим на ютюбе мне идет запись а что... Зап... а... запись запись идет а вы мой разговор записываете? здесь да все идет трансляция прямая все нас смотрят там четыре человека смотрят даже 5 человек не 4 человека нас смотрят. А, да. вот ходите вам дом канал заходите в гости так, так. Я, я вам хочу сказать, если кого-то интересует, интересует что, касается, что касается Америки, вы задавать вопросы будете. Я отвечу честно, потому что очень много врут. На этом <светы> <светы> вижу там Алекса, Алекс Брежнев, он сам канадец. Mm -hmm. я, ним, я, я здесь с ним встречался. Ээээээээ... Как встречался? Я встречался с ним в дороге, скажем mm -hmm. так. Вот. Он, он много говорит правды, но слишком загибает, что здесь очень много пло плохого. Вы смотрели эти ролики? Нет, я. нет, сколько я видел, я сколько видел роликов, и вот какие видел ролики. Там все были почему-то положительные. Я плохого ничего не видел. Лишь иногда ну, про погоду там бывает плохо, что-то. А он, так все хорошо видел. Он много, он много говорит плохого, там, что там, что, это Я вам хочу сказать, это что он здесь, специально. Здесь, здесь. Очень много... Я, может быть и специально, я так тоже... Чтобы не ездили, не ездили, места да. не занимали. Я вам хочу сказать, что здесь очень много ленивых людей. Очень uh -huh. много ленивых людей. Потому что здесь бомжи только зарабатывают 10 тысяч долларов в год. За то, что они бомжуют. Ну, бомжовать. <с chronicles> надо ехать, надо ехать бомжовать туда. У меня... Я вас не отнимаю. Не-не-не-не-нет, конечно. Потому что... Я вам хочу сказать, что Мне здесь бедных больше, чем этой. в России. Ну да. Это Чего на больше? самом деле. Бедных, бедных и голодранцев, эти, которые живут в коробках, больше, чем в России. Но, но, но, голодранцы бедные эти, получают больше, чем у нас в России. Такие работники, которые живут, например, в нашей семье, они... Мы получаем, я всего, вот, я в месяц получаю всего насчет, так как я просто в таком положении, меня, ну, я инвалид, меня сбила машина, я в таком положении, я получаю всего нас 220 долларов. Месяц. А вы, подождите, а вы, месяц. вы, этот, вы как инвалид получаете, да? Да. А вы, а вы, ваша вина была, что вас сбила машина или нет? Там, все вот так вот неизвестно, там, там, не в этом дело. Ну нет, ну водитель, а... водитель там все отмазался, там ты что, не передерешься. А, а так за меня там боролись, там до этого не было разборки, что делать. А потом было уже а, по... Я вам хочу сказать, если бы у вас в Америке сбила машина, сбила машина, и вы были, и, и вы были правы, вам бы пожизненно вы бы жили бы уже, да, неважно, инвалид или там, или, не дай бог, вы бы погибли бы, у вас бы... Семья бы получала бы, как потеря из вернее, это, самого, это самое. И семья бы получала до конца своих дней зарплату хорошую, они бы жили б не бедно бы. Да. Получил получ, страховку, получил бы там в миллионах, миллионах бы долларов. Угу. Ну, у нас тут 200 рублей, 200 долларов получают в месяц, не блин, как это там, не 15, а в месяц. Я вам хочу сказать, очень много здесь... Очень много такого, что э, вам бы здесь бы не понравилось, поверьте мне. Очень много. Потому mm. что здесь, здесь тоже Америка не сладкая. Ну понятно, везде есть свои минусы и плюсы. Я, чем больше, я сам родом из Беларуси, чем больше я живу в Америке, чем больше я живу в Америке, тем больше я люблю Россию. Mm -hmm. Это на самом деле. Понимаете, все построено на политике. Я вам отнимаю время, я могу... Да я нет, могу нет, нет, нет, все хорошо. Все хорошо. Знаете что? Все здесь мы просто это не осознаем. Все это, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, был нет, был, был Буш. Угу. лет, потом Обама демократ. В Сенате заседают и в Конгрессе заседают больше демократов. Понимаете? А почему есть... Обама демократ? Что-то все было ну, плохо с ним. Вы знаете, что? Было плохо. На самом деле при Обаме было плохо. Угу. Вот. А Трамп? А Трамп. А Трамп коммерсант. Экономика пошла вверх. Угу. Понимаете, но, ему, но ему, ему, ему, демократы. Вы думаете, он бы не дружил бы с Россией он бы дружил бы. Но э, демократы не дают ему дружить. Угу. Здесь, ну, да. здесь, здесь Россия, Россия Путин, как сказал, так и будет. Угу. Да, да, да. Вот он Совет Федерации там что-то проголосует, э, он инициативу принес, все проголосовали. А здесь, а здесь Конгресс как принял решение. Э, Хочешь, не хочешь, а Трамп подпишет. Uh -huh. вот хочет внести санкции против Ирана. Он этот самый. Демократы, не, не, не, демократы хотят санкции, республиканцы не хотят. Но демократов большинство в Сенате. Uh -huh. И в Конгрессе, понимаете, они все равно подпишут. А если Трамп не подпишет, значит, он импичмент. Понимаете? А он не хочет кресло потерять. Uh -huh. И, да, или... да. Это все сложно на политике, понимаете? Да, Путин, да, да, правильно, да. Путин правильно говорит. Как, как бы его не любили, любили, понимаете, мне все равно. Потому что я гражданин Америки. Понимаете? Да. Путин правильно говорит. как Когда-то я смотрел его выступление, он говорит, что я вот я время. Я раз Нет, все нормально. Путин говорит, я слышал, слышал, говорит. Да, произошло такое, что одна партия проиграла, вторая выиграла. Все надеялись, что победят демократы. Причем здесь Россия. Не исключено, что Россия приложила туда какие-то руки. Не исключено. Но все равно, что вы мусолите уже 4 года этот процесс. Займитесь внутренней политикой. Займитесь внешней политикой. Перестаньте эти все санкции. перестаньте поднимать экономику нищих. Моя жена благотворительностью занимается. Собак отправляют в Россию деньги для того, чтобы собак кормили. Да, да, да, да. А тут у нас в России как все? Как все четко? У нас. Я все знаю, как в России. Ужасно, ужасно, род... ужасно. Мои... мои родственники там живут. Ужасно все тут. Они уехали в Белоруссию. Квартиру сдали в Москве, квартиру сдали в квартирантом, а сами уехали в Беларуси. Угу. Слава богу, еще мама живая. 85 лет. Угу. Это хорошо, когда... Это хорошо, когда куда есть поехать. Это хорошо. Здесь ленивых очень много, я вам хочу сказать. Во-первых, здесь... Во здесь приезжают люди. Я уже вам говорил. Заработал пять тысяч, шесть тысяч. Ему ну хватает, да. тысячу... к примеру, тысячу оплатить за дом. Тысячу долларов. Mm. Тысячу ему хватает пожрать, покушать целый месяц. Хватает, вот кушать. Ну конечно, целый тысячи баксов. Остается две 3 тысячи. Они бухают, они ходят по ресторанам, они могут поехать куда-то. тысячи баксов, блин. Зарабатывают. Зарабатывают за месяц. Да, вот. Поэтому я вам хочу сказать, а я пошу. Это не скромно, это не может этот самый говорить об этом, но я пошу как трактор. Понимаете? Да понятно же по вашей машине. Тут дом. Вот. На колесах. Поэтому. Поэтому поверьте мне, любите Россию, любите, любите. Я знаю, что недостатков много в России. Очень много недостатков. Ну, может но... быть. Может быть, поправится сейчас когда-нибудь. Должны Там... же, должны же поправиться. Вот когда-то, когда-то Александр Григорьевич. Александр Григорович, я с ним вместе учился, не, не с ним конкретно, а один и тот же факультет заканчивал. Uh -huh. Александр Григорович, когда перед Новым годом выступает, то везде, и Ельцин, и Горбачев, и Путин, все они выступают перед Новым годом. И говорят, затяните пояса, затяните а пояса, Этот год, это был, да, это был год тяжелый, следующий год будет лучше. Проходит год от зателите пояса. Ещ зателите еще. И вот так вот это надоело, понимаете? Да. Надоело. А жить-то хочется сегодня. Угу. А там все пояса подтягивают. Каждый для да, год. А по... по... Вот уже 14 лет тян-теан, тян, тян. Уже уши уши в разные стороны лезут. От этого. Да. А халап. Я вам хочу. Я вам хочу сказать, э, я здесь читал американскую прессу, что. В 2020 году будет кризис, всемирный кризис, типа как в 2008 году. И там советуют экономисты. Ведь сейчас же в мире неспокойно, очень. Uh -huh. Смотрите, э, мусульмане заполняют Европу, uh -huh. сколько беженцев. С одной Сирии, наверное, там около миллиона уже, миллиона. А для таких стран, как в этот самый, возьмите. Могу ошибиться, сколько в, в Англии живет население. По-моему, 36 миллионов населения. Я не знаю. По-моему, 36. Я могу ошибаться. 36, по-моему. Из 36 официально только 4 миллиона уже мусульман. это вот все. Понимаете. За -за -за Из 36 быть. миллионов, 4 миллиона это уже сколько процентов? Это уже получается 10% населения. Да. да? Вот. А, а дальше будет больше. Вот. И заплодят всю землю. Одни. Да. Вот. А их, а их уже около двух миллиардов. Я ничего против не имею, мусульман. Я ничего против. Просто мир неспокойный сейчас. Да. Неспокойный. Вот. Путина, Путина, как я здесь смотрю, я же могу сопоставлять смотреть Россию э, э, э, э, американские новости, <свист> российскую пропаганду. Хочу вам сказать, что Путина Ельцина нагибали, Горбачева начали нагибать. Я, мне, через меня это же все прошло в <свист> 86-м году. В 86-м году, в пятом, когда Горбачев прошел к лайце, это же все было при мне. Понимаете, его начали этими бушками, буш, буш, буш, ножки а, ножки, ножки бушками, потом, потом травили этим э, спиртом рояле, помню, как это там, эту же Россию спаивали. Угу. было дело. Понимаете, рояль, помните это, везде рояль, рояль. перли кораблями, кораблями, перли этим контейнерами этот спирт рояль. Понимаете? Я не помню, в те годы я еще был мелким, я этого не помню. Да, вы, вы этот самый. А по Бушки ножки как... помню, ножки Буша. Да. <свят> вот. Поэтому я вам хочу сказать, что а Путина хотели наклонить, нагнуть. А Путин не дает, чтобы его нагибали. Поэтому его не любят. Это моя точка зрения, понимаете? Ну, может я быть. С... Я здесь, я здесь и с американцами... так и есть. Я, я знаю, что вы боитесь говорить, поэтому вас... Нет, это я не боюсь. Это. Да. Мне боятся дети. Я не боюсь. Поверьте мне, пусть там, кто, если кто-то нас даже смотрит, пусть они думают и говорят на меня, да, да, да, заткнись, да пошел ты вон, да ты ерунду говоришь. Поверьте мне, пожи... приедьте ко мне, у меня большой дом. Поживите у меня месяц, вы посмотрите, как американцы живут. На каждом перекрестке в городе, на каждом в городе стоят люди с протянутыми руками. Uh -huh. Кстати, насчет протянутых рук, насчет протянутых рук, действительно, я тут uh, тоже видал стрим, тоже uh, парнишка, ну, видео записывает оттуда. Он тоже приехал, но ну, он работает в этом таксистом просто такси работает. Там приехал, он работает да, такси. Да. Вот. И вот он ролик записывал. Как вот, ну, идет по улице, они везде сидят. Вот на каждом такой вот, углу ну, сидят, так вот, вот сидят, все с руками, вот эти вот блин там, кто с бутылкой, кто как, сидят там, выпивает да, все. Да. Вот. Да, да. А, да, Давайте я это сам. Ваши контакты возьму. Ваш контакт, это что, чтобы связь поддерживать. Ради Бога, ради Бога. Дело в, том, что, дело в том, что я могу вам написать, потому что, потому что, потому что я же, меня же видят, смотрят даже, прям, прямо сейчас, правильно? Угу. Я не хочу, если я сейчас вам скажу, назову, например, номер телефона. Тихо, тихо, тихо, секунду. Я сейчас, знаете, что делаю? Я вам сейчас дам а, контакт. А, в социальной, Социальная сеть есть у вас? Я вам или или секундочку я сейчас просто звук выключу да и все сейчас секунду я звук выключу подождите подождите Подожди, four, four, three, eight, <связывая> можете написать в чат чат никто не видит чат никто не видит внизу да, здесь чат можете написать он закрыт у меня сейчас чат можете написать там данные там мне уже некоторые пишут, я, я, притом надоедают. Я не люблю хамство, понимаете? Не, я надоедать не буду, зачем? Я не люблю хамство, я отвык от этого. Потому что хамят, там пальцы показывают. Ага. Мне это не нужно, понимаете? я слышал, когда это сам. Я соединили Нас нас когда соединили, я слышал, как с ними да, разговаривали. Да, да. Я, я, не, я, не могу, я не могу понять, зачем это вы, зачем это все делать, зачем выставлять. Вот. Я иногда расстраиваюсь да, по этому поводу. Почему у меня вот этот сайт? Я иногда, знаете что? Я дальнебойщик. Я да. еду. Это номер телефона, вас... правильно? Да, да, да. Это сам, да, вы уже на Viber набрать и все. Угу. Я сейчас запишу прям сразу. Телефон. Так, ну, как вас зовут? Гори... Алекс. А, Александр, да, Александр. Все, я понял. Да. Я, я здесь... Здесь Овечкин у нас играет. Я хожу на его хоккей. Угу. Кузнецов, Орлов, Овечкин, Самсонов. Вашингтон угу. Кэпитал. Так, сейчас. Я живу от Вашингтона 35 минут езды. Город Балтимор такой есть. Э, ну, хотя я живу от Балтимора тоже 35 минут. Я живу в такой эре, где между Балтимором и Вашингтоном. Номера прикольные такие. Вот. Без всяких плюсов там, без ничего. Да, ничего там же нет, да, никаких плюсов, ничего. Что плюс? Ну, вот номер просто, вот прям как есть, так и набирается, да? Я же не знаю, как там что-то плюс один там что-то такое набирают из России в Америку. Ага. Uh -huh. а как же узнать то а что вы там не узнаете что ли ну это ладно сейчас узнаю сейчас еще раз что-то набрал неправильно так а... uh -huh -huh. я в фейсбуке Потом... mm, кстати facebook у меня тоже есть фейсбук, кстати можно в facebook списаться даже так 20, mm? 20... так Ну... А... 0... Вы знаете, что здесь, какая статистика, например, статистика? Здесь, например, вот 10-15 лет назад здесь, насколько я не знаю, сейчас я это и не интересуюсь статистикой. 10 миллионов, 10 миллионов иммигрантов приезжали в Америку. Угу. Их всех нужно. Каждый год. здесь вот Можете себе представить, если бы в Россию приезжало 10 миллионов человек каждый год? Угу. будет приезжать Тенбарт из России едущая. Почему? Почему? Почему вы знаете что? Почему э, Трамп там этот потом Обама, там они строили эту между Мексикой, Мексикой? Я там проезжаю иногда. Угу. Вот я был перед Новым годом, ездил на Лос-Анджелес, Аризону. Вот по восьмой дороге. Фейсбук, можете еще написать Фейсбук? Фейсбук. Не сейчас если что, я в случае чего могу, смогу в Facebook вам просто написать, да и все. Я сейчас я с, там, сохраню как данные, добавлю, да и все. Вот и все, так. Я только знаете, что я хочу разговаривать с адекватными людьми, я не хочу этими извращенцами. Я адекватный. Мы с вами общаемся, думаю, вы это видите, да? Так, как правильно. Если что человек это? начинает говорить, О, слышь, ты, как ты там? Как ты там?» «Я же тебя, вернее, кушать, кушать не прошу, раз я этот сам, правильно общаюсь?» uh -huh. «Ой, это, это как это? А что такое? Одно имя такое короткое?» «Подожди, что я написал?» «Нет, это я там что-то...» э... «А, это полное имя, в общем, вы написали по-английски, по-русски?» «Да, по я просто нечаянно там написал сначала, а потом ага. этот сам. Сейчас... У меня... Видите, у меня было вот... Даже вот такой пример. Видите, у меня рука? Отрезаны ага, пальцы. Ага. У меня вижу, же три вижу. пальца вот этих были отрезаны. Прям совсем? Совсем были, я их, я их собрал на улице. Здесь. Ой, что-то вас не могу найти. Никак, здесь почему-то не ищется. Facebook не находит почему-то. А, вот, тут так. у вас там фотографии есть какая-нибудь? Да. А, вы там... Би, бим... Да, да. Бим... Что такое Бимск? Это Бим б, б. И М. Х. С. Х. Что такое? Вузы. Это, вот это, вот. это БимСХ Х. Я закачивал этот институт А, значит, это вы Все, я вам кинул в друж дружбу, в общем. Друзья, вас добавил. Вот Алекс. Или... ну да, вот у вас тут... По-русски написано. Лесок. Л Ой, или сок. Да, да, да. да. Все правильно. Значит, а там ну какая да вы, вы не говорите А вы, а да вот вот именно вот этим наушниками сидите там. Да, да, да, да. да. <с и> все, я вам кинул дружбу, все. Запрос отправлен, да, просто... Просто... Так, примите и, и все. Даже я сделал, так я, я вас отличу Сейчас я, сейчас я посмотрю здесь, подождите, сейчас я у меня здесь еще один компьютер. <vote> Вот я же, вот у меня же он электронный uh -huh. такой, uh -huh. это мы пользуемся uh -huh. электронный, элек uh -huh. электронный у нас, Подожди, а вот uh -huh. может еще идет там через Берингов пролив там или что-нибудь, uh -huh. такое. я шучу. У меня там есть такое, я в свитере сижу, вот одна я нашел. А тут, тут не, Вот что-то получил я. А тут в таком же вот с наушником сидите. Okay, я вот раз. с этим же наушником вы там сидите, все. Ну да, да, да, да. Okay. А вы еще раз, где вы живете в Волгограде? Да. Окей. Okay. А, вот я получил, по-моему, что-то. Uh -huh. Так. Посмотрим сейчас. У вас там у меня фотография, а да, там все, фотография, кажется, что-то, что-то, что-то что у меня там и нет, да, ну нет, нет, нет, там всего две фотографии есть у меня. Приняли? Запрос отправлен. Я, я ж такой компьютерщик у меня, uh -huh. я очень slow. Угу. Uh -huh. Very slow. Да я давно не открывал его, поэтому. Поэтому здесь много у меня сообщений. Uh -huh. Понятно. <смех> валдис какой-то пришел мне это не я. как вы там алекс там алекс фри как-то так алекс айфри там так как написано Ай айфри окей я просто смотрю, я давно не открывал, и вот сейчас прыщи. <смех> угу. вот. вот. У нас вчера так, два дня такая, такая была жара здесь. Вот так. 20 градусов. Угу. Ну, у нас такая у нас жара. У нас был как 3 градуса, 4, он сейчас минус 1. <смех> С Калининграда пришел Мне человек Прислал uh -huh. Да, что-то сейчас Последнее, последнее время Что-то все время... Мне звонит диспетчер Подождите, я отвечу Николай... Хорошо Хорошо Алло, Алло. Да, да Окей. Okay. Окей. Okay. Так, а оттуда у меня бы не будет проблем. Давайте берите. Когда? Мне уже можно ехать на пикап? Давай, давай, давай, давай. Да, да, да. Диспетчер на линии тоже, подождите. Я еще. понял, понял. Уже здесь... У нас же диспетчера сидят в Ташкенте. <связывается> мне, там, <связывается> меня... вы, мне, это все... мне там места не будет, <связывается> пора <связывается> работать так <связывается> вот, вот <связывается> удаленно. Я вам хочу сказать, что... а вы ком компьютер знаете? Ну, на... так а... достаточно, а... думаю, хватит сообразить. А английский? английским проблемно, конечно. Вот. Они ищут молодых, молодых перспективных ребят. Они сейчас, сейчас многие, кто знает английский. Платят им там в Узбекистане, что они там зарабатывают. Баксов 500 они платят, а здесь надо им 4000 платить. Есть разница? Да. А здесь тысяч. Вот, вот. Поэтому.. Да-да! Подожди, мне сейчас трейлер цеплять? А, нет, нет, нет, я не поеду с трейлером. Хорошо, тогда что, нет? Cancel load. Давай ты в а, а, Амазон ищи. No. Я не хочу, я хочу, я хочу, пусть мой трейлер мой стоит. Окей? Okay. Алло, а зачем меня фотографируете? я не фотографировал, я что? Тут, это не камера, тут нет камеры нет, нет, нет, нет. это я просто см... телефон смотрел я, я вам хочу сказать знаете что да. сейчас тоже верить ничего нельзя тут ж... столько шарлатанов. я вам показал я вам показал это закрытая крышка, камера вот на где а вот, закрыт. Okay. Этот самый. Дело в том, что ни никому верить нельзя. Ну Все да. да, да, да, да, Все это врут. верно, это верно. Я просто достал. Здесь тоже очень много обманывают. Сейчас очень мало иммигрантов едет. Особенно сейчас едут очень много из Узбекистана. Uh -huh. С Узбекистана едут иммигранты. И я вам хочу сказать, они сюда приезжают. И такие же русскоязычные. Такие же русскоязычные находят их тепленькими, они не понимают здесь эту систему жизни, понимаете? И, uh -huh. и начинают говорят, давай, да мы тебе работу найдем, ты будешь работать на нас, и человек этот работает, естественно а за копейки, может... Да, uh -huh. они разницу забирают, uh -huh. а потом человек здесь живет и начинает понимать, начинает с с людьми общаться и начинает понимать, что тому платят боль, такую же самую работу выполняют. Ему платят, например, на 10 долларов больше или на 5 долларов больше за час. Uh -huh. А за месяц это набегает крупная сумма. Понимаете? Ну да, да, да. Есть такое. Вот. Поэтому. Вот моя жена приехала сюда, например, работать. При приехала работать. Вот она подрабатывает. Подрабатывает. у неё, Она работает на фулл тайм страховой компании. Uh -huh. А вот когда я в дороге, в дороге, я когда в дороге, она спрашивает, ты не приедешь домой? Нет. Ну тогда я буду работать. Uh -huh. Вот. Вот она идет в ресторан работать. Она не, не звонит и не говорит и не предлагает ее напрямую ресторана, с ресторана люди, uh -huh. а звонит тот, который ищет людей для работы в ресторане на выходные. Там, например, паре, там то и uh -huh. все. Вот. Она спрашивает, сколько ты мне заплатишь, например? А он говорит, я тебе заплачу 100 долларов, например, за, за 6, за 7, за 8 часов работы. Вот. Понимаете? Uh -huh. А, а ему-то заплатят, например, 180 долларов за человека, uh -huh. а таких 5-6 человек. Вот он за вечер заработал свои 300-400 well, долларов. Да. А, а 300-400 долларов, поверьте мне, для американцев это огромные деньги. За день заработать. Да и для россиян это очень огромные деньги. Да, ну для России это само собой. Для России 100 долларов если заработать день, то огромные деньги. 100 долларов в день заработать это вот. 50 хотя бы. Поэтому, поэтому очень много обмана. Вот. Я, У -у -у. С, я, разговаривал, я разговаривал с одним мужиком вот здесь. долларов вот, я поэтому... Да, По... я разговаривал с одним мужиком здесь вот на этом сайте. Я с ним разговариваю, он говорит, о, привет, а я тебя видел, он на меня. Я говорю, а где же вы меня видели? А я видел вас на Ютубе, вы трак-драйвер, вы трак-драйвер, это трак-драйвер, это дальнебойщик. Ага. Я говорю, откуда же вы меня видели? Я же, этот самый, я же не выставлял на Ютуб свою работу. А А вы разговаривали с этим, с блогером одним. Кажется, я вас тоже с ним видел, а, зовут его Эд. Алекс, Алекс, Алекс, Алекс, этот. А, я хочу По-братски, по по-братски, по-братски. Алекс, да, по Вот, Алекс, я и... тоже у него вас у него видел. Вы меня видели? Да. Я думаю я вижу, что лицо знакомо, не помог где, а вот мне начали говорить, что вы про блогера. Я сразу вспомнил про Алекса. По обратству. И вот <сёк> он мне говорит, и он мне говорит. А я вас видел, вы, вы этот самый, вы, вы на этом самом, по-братски наберите, вы с блогером этот самый, он записал и выставил на YouTube. Mm -hmm. Я говорю, я там хоть плохого ничего не говорил. Mm -hmm. Нет, говорят, вы нор нормально. Вот. Теперь еще и у меня Это... будете на YouTube. О мой гад. О мой гад. А я не боюсь, я, я не боюсь, я... Да чё бояться-то, бояться-то? Бояться да, я, я из всех людей, которые говорят правду и только правду, потому что, потому что вы знаете что, как моя жена мне говорит, она немножко такая более строгая, а я такой простой. Как есть, так есть, правду матку режу. Да. Она говорит, она говорит, простота хуже воровства. Угу. Есть такой термин. Вот и, вот я могу рассказать, вот могу вас уже никогда в жизни не увидеть, а могу рассказать про свою жизнь. Так и да, у нас есть данные. Ну да, да. Я не боюсь, я не стесняюсь ничего. Я в тюрьме я не сидел, вот, и преступлений никаких не совершал, и даже здесь я никаких не совершал преступлений. Хотя здесь я вам хочу сказать, не дай бог, вот я вижу на ютюбе ролики, Полицейские в России останавливают водителя. На легковой машине едет. Uh -huh. вот. Вы меня извините за мой ленгвич, потому It's что я, я, сам, я сам из Белоруссии, поэтому у нас смешены русские и белорусские слова. Uh -huh. вот. Останавливает водителя. останавливает. Он приоткрывает немножко окошко. Водитель, э, полицейский подходит и говорит. Здравствуйте, э, старший инспектор, старший лейтенант, к примеру, Воробьев. Угу. Он гов... Этот самый, он говорит, окей, вы Воробьёв, а он говорит, цель вашей остановки, ага, ага. сразу же, ну, водитель, да. Ну, да. он говорит, я вам остановил, потому что идёт, идёт например, там какая-то, рейд, вот ну. самая... рейд там, то есть он угу. объяснил, а он говорит, покажите своё удостоверение, угу. он со значком, Поверьте мне, если бы я здесь полицейскому сказал так, как он сказал, он бы мне наручники бы, заплел бы... Ага, или пулю бы... пустил бы. А мог бы и пулю, пулю... Пусти. Пу... Не, пулю бы не пустил, потому что я не бушевал. Ну, если бы начал Нет. бушевать. Да, он... он бы мне наручники одел бы в первую очередь, притом вызвал бы Товинг, это машину которой, потому что я уже uh -huh. не могу управлять машиной. Мою бы машину забрали бы, отвезли бы на стоянку, mm -hmm. заплатил бы я за это 350 долларов, плюс бы еще за то, что за стоянку, которая там будет стоять еще день, пока меня будут разбираться, я хороший или плохой, и потом бы вы, потом бы все вот эти люди бы целовали бы Путину в задницу за такие слова. Да. Здесь очень строго. Полицейский здесь до трех не разговаривает. Он не ждет, когда его оскорбит кто-то или пулю ему пучат в первую очередь. <titrage> он, они, они 7 человек налетят так. Они даже лежа его сломают кости. Ну а у нас. А у нас как? Они тут ходят, я этому мунутумунут, блядь. Ему 20 лет он пришел, блядь, работать. Полицейский, блять, отучился он там, или пришел с армии, пошел в полицию работать. Сержант младший. Как. <п> <c toggle> Чумошник какой-то стоит, блять, абсоственный. Да, по вы понимаете, но на самом деле есть такое, это присутствует. Поверьте мне, здесь они тоже не образованные. Но они четко знают свою работу. Ну, знают свою работу, да. А у нас, блядь, не знают ничего, блядь. И ставят меня... крылышки, першу блядь. Вы знаете, что у меня лет, лет 12-13 назад я ехал, я ехал на Калифорнию. Помню, как сейчас, на Санта-Моника Сан, Сан, Санта город. Ехал туда, на Калифорнию. По дороге у меня сломался трак. Uh -huh. Я заезжаю в ШАП. Я заезжаю в ШАП. Они мне его починили. И у меня та же проблема. ШАП, это мастерская. Uh -huh. Та же проблема. Они говорят, плати 1100 долларов. Мы починили тебе двигатель. Uh -huh. Я в гостинице переночевал. Я там это все, Я говорю, я завожу машину, у меня идет стук. У меня uh -huh. стучит форсунка вверх. Я говорю, как вы починились? У меня же у меня же та же самая проблема. Они, оказывается, прижи... Я говорю, я вызываю полицейских. Вы сделай, что хочешь. Они ключ не отдают от машины. Uh -huh. Потому что ключ. Машина внутри. В шапе. Я тот самый, я вызываю полицейского. Полицейский говорит, вы знаете что? Они работу свою сделали. А то, что они сделали работу, за нее нужно заплатить. И будьте добры, вы заплатите за нее. Они там полицейские местные, знают этот шап. Uh -huh. Кто я такой? Несчастный мигрант? Uh -huh. И пришлось к тому, что мне пришлось... Я говорю, да как вы достали? Я говорю, мне нужно ехать. Мне 3000, километров, 3000, километров до, до 3000 миль до дома. Машина неисправна. Машина то, все. Проблема та же самая остается. За какого хрена я должен платить? Вам всем плати. А полицейский говорят, как всем плати? И за наручники. Угу. Он типа взятки. Он, я, я понял, я, да. Я, понимаете? Намек на взятки, ага. Да, намек. И все, и мне ничего не оставалось делать. Как заплатить 1100 долларов и все, и поехать. Ну, вот да. Так. А в России мы поехали, поехали. Я поехал в тринадцатом году. Э, брат у меня родной есть, живет в Беларуси. Я повез его. Он был у меня здесь в гостях в десятом году. И мы поехали на его машине в консульство, чтобы я ему открыл открыть визу, чтобы он ко мне в гости uh -huh. приехал. А я был в отпуске в Беларуси. Мы поехали туда. Мы ехали не доезжая, не доезжая Санкт-Петербурга там где-то километров 50 шестьдесят Остан... Ну, да, мы превысили там скорость Полицейский нас останавливает Я не знаю, полиция или милиция тогда в то время была Но, Милиция вообще... М... Да Мили... Полицей... Милиционер Милиция по... на... Да, милиция Я сидел сзади с женой Брат пошел тут к ним, Долго-долго разбирался, долго-долго uh -huh. и ничего Приходит, говорит, они требуют 500 долларов 500 долларов okay. Требуют Вот и все, забрали права и не отдают. Я пошел туда, так как я гражданин Америки. Я подошел. Они все прячутся, чтобы камеры не светили. Это было mm -hmm. рано утром. Может в 6 часов утра или 7 утра. Mm -hmm. Вот. Короче, короче, этот самый. Мне ничего не оставалось делать. Я уговорил ему. Дал ему 100 баксов. 100 баксов ему дал. Mm -hmm. Мне драйвер-лайсенс, права отдал. Техпаспорт отдал. Мы сели в машину уехали. Вот в Америке бы за это бы посадили бы полицейского всю жизнь сидел бы. И меня бы посадили за то, что я дал. Да. С этим срого. Но, блин, с одной стороны, посмотришь и правильно, и, блин, неправильно. Ну да. Как, как, с какой стороны посмотреть? Везде хорошо. Говорит, есть свои плюсы везде. Везде свои плюсы. Да. Поверьте мне, любите Россию. И минус любите, везде. Любите Россию. Поверьте мне, не, не надо говорить. Я понимаю, что люди там, которые видят и слышат меня, говорят, да какой-то идиот, и дебил какой-то, говорит за это. Поверьте мне, здесь очень много, очень много проблем. Очень много. Очень много. здесь Ну, зато их жить можно. Они есть проблемы, но ну, жить... жить можно. Жить можно. Да, жить... Жить смутно, а, конечно, а тут а, существуют, блин. А, чтобы жить здесь, надо такие все -то решить. Только заморочек надо, чтобы здесь хотя бы хоть чуть-чуть жить начать. Вот, а вы, а вы, а вы за этот самый, а вы за... за, за... Я 2, 2 января, 2 января вышел на работу. Угу. А есть которые сидят до сих пор еще. Сегодня уже 13 число. Новый год. Старый новый год. Да. Сидят они дома, понимаете. Пьют водку. Отмечают? Отмечают. А я второго вышел. Побыл дома субботу-воскресенье. вот. И сегодня опять вот сижу, жду. Сейчас вот диспетчер даст мне информацию. Уже прислал, я отказался. Угу. Вот. Поэтому не все так просто. Не все так просто. Здесь за все надо платить. За все. Шаг вправо, шаг влево. А свой, да? Да. У меня, я... Я сам себе на себя работаю. Вот трейлер стоит мой сзади, а я сижу в траке, mm -hmm. жду информацию. Поэтому как-то так, уже время, время уже, у вас поздное время. Mm -hmm, а вы да. что, не ходите? Mm -hmm. Вы не ходите, а? Не. Yeah. Вообще не ходите? Вообще. А как давно вы так? 14 лет уже больше 14, 15 год пошел. Ну, же Нет. А вы этот самый? Мне кажется, вы вас в Америке на ноги поставили бы. В Америке.. Да у нас бы, здесь в России бы были бы деньги только. В России можно здесь даже есть где-то где Вроде я, когда это вот, первый склад случилось, сказать то, что тут ну, можно делать только операцию только за границей такую. сейчас вроде и здесь уже сделали можно такие операции делать в россии вроде можно как. но это денег стоит бешеных таких денег нету блин позвоночник да, да там что-то с позвоночником потому что а, когда меня только ну привезли когда вот все я три месяца был в коме блин ну, нет 21 день был в коме и три месяца был без сознания вот но когда пришел все ну мне сказали типа что полгода поживу, поживут то хорошо вот потом они не могли понять почему я не могу ходить Проверяли, проверяли, просвечили меня вдоль и поперек, ничего не могли узнать. Почему? Потому что позвоночник у меня не был поломан. Не был полом у меня позвоночник, позвоночник целый. Вот. Проблема что-то со спинным мозгом. Вот он мне. Со спинным мозгом. Или может даже с головным, с головным, я не знаю. У меня голова была разбита на Просто кожа закрыта была, и все. У меня обширное кровоизлияние черпно головного мозга было. Вообще, у меня голова была в дрисе разбита. Может быть что-то там задето, я не знаю. Ну, если бы, мне кажется, если был бы здесь задет, то бы я бы вообще ничего не чувствовал. Ну, я так и не чувствовал ничего. Вот, по, вообще, я даже руками не мог шевелить, я говорил с трудом. Вот, но сейчас я руки работают отлично, говорю, хорошо. Вот, по поясу, вот ниже пояс, ну там, может, а может быть, там тоже заниматься надо, массаж, упражнениями, может быть, тоже пошел бы, глядишь, но... А у вас нет силы воли на это или как? У меня нет такой возможности просто. Я не. Ну я не могу, мне не. не ну, массаж, я же не могу себе сделать массаж как-то на спине. Да-да-да, да. Вот а это в, же. А вы, а вы, а вы, а вы, с кем живете? С мамой. Вот отчим. А И вс. Ну вот так вот мы ну, тут как-то протягиваемся и вс. Вот я вот. Живу. Существую, блин, и все одним словом. Общаюсь, вот, ну, я как, я не знаю, вот, кто-нибудь был бы на другом, он бы давно Фу. бы съехал бы, крыша у него съехала. Я просто живу, общаюсь, спасибо, что вот с людьми как-то, поддерживаю общий язык, вы, и я стараюсь жить. А, вы общайтесь, общайтесь. Потому что Потому... это может с ума сойти, будет так. Крыша поедет, да. да. Я вам хочу сказать, у меня два раза, два раза было здесь... <связь> <связь> я, я же два раза старше вас два раза два раза было у меня, вот у меня три пальца эти отрезаны были вот, если вы увидите они, вижу, вижу, вижу, шрамы. Ага. они были отрезаны а Работают, Мне... работает работает угу. только вот этот этот был у меня перебит два раза угу. поэтому он был у меня вот даже три раза вот здесь этот полностью отлетел, и этот кусок отлетел. Прошуете. Вот. Я сам вызвал скорую. Вызвал скорую. Скорая приехала. В Америке я... пришили, правильно? Вот, вас Америке, пришили. Да. Вот, а вот это, се... было 3... это было 3... 2 года назад. Секундочку, я вот сейчас расскажу историю. Вот у меня вот брат есть, двоюродный брат. У него, короче, машина упала на палец. У него тоже палец просто, ну, оторвало палец. Он на коже у него сломил От... сквозь. Отрубили, выбросили он у него мизинец, у него он висел, он просто на коже висел так вот и все, перебил вот, так первый в больницу, они его просто отрезали, вы их нахуй вот, не нужно, все а был бы а в Америке, нет. пришли бы значит а мне, а мне сказали так вы как вы хотите их сохранить или хотите их выбросить ага. вот я говорю, выбрасывайте а, с, дочь Дочь говорит, нет, папа, надо сохранить. Я говорю, окей, дочь сказала, значит, надо сохранить. Они говорят, окей, значит, вы, говорит, мы сейчас кладем вас на операцию. И все, они мне в 3 часа дня положили, в 10 часов вечера меня с стола сняли. И все, у меня, меня этот самый, и все, я, ни, ни копи... я не заплатил ни одного цента. Mm -hmm. сейчас добавлю. Двух добавлю сейчас. Да просто говорит вас плохо слышно. Сейчас я вас добавлю немножко. Прибавить. Кто-то говорит, кто-то, кто-то слушает нас. Ну меня а шторма идет. А, окей. Там... А вы еще знаете, что? А второй раз у меня было, было у меня такая проблема. Я из Норк, э, с Денвер, Колорадо, загрузился грузом, принял душу У нас же на тракстапах э, тоже, и можно, по -по -э, например, время есть. Когда ты заправляешься, у тебя идут поинты на карточку, например, mm -hmm. вот на такую карточку, например, на карточку. Ты идешь, заправляешься, и ты говоришь, кинетик шаур, ну я могу принять шаур, ну искупаться. Mm -hmm. Туда приходишь, там тебе шампунь, три полотенца, там то все. Там уже все готово лежит. Бесплатно, естественно. Там отдельная комната, там нет, чтобы кто-то пришел еще, кто-то рядом там задницей терся. Uh -huh. Нет такого. Вот. Отдельная комната тебе, вот тебе туалет, вот тебе, вот тебе раковина, этот самый, побриться, помыться, зеркало, фен, посушиться, душевая комната, все как положено. Ну и неважно. И я, я это принял, и, а погода была такой, сильный перепад температуры. И я вот такой вот голый, Денвер uh -huh. Ларад, это ж северный штат. Это туда, на запад, в горах. И я этот самый, и, и меня ветром продуло, я подхватил вирус. Я поехал в Денвер, этот самый, загрузился на следующий день. И обратно ехал в Нью-Йорк. И меня тем, как начало колбасить начала колбасить, мне плохо-плохо. Плохо, я дочери звоню, жене звоню, говорю, мне что-то плохо. Меня плохо, я чувствую, что плохо. Я... Меня... Она говорит, дочь мне говорит, папа, купи ее, зайди в аптеку, то и то. Я купил, младшая дочь, У -у -у. я купил. Я днем сплю, ночью еду, днем сплю ночью, а три дня ехать. Три дня. У -у -у. Здесь же тоже по времени, 11 часов едешь, все, 10 часов должен отдыхать. Вот. И кое-как я приезжаю в Нью-Йорк, Приезжаю в Нью-Йорк, в Манхэттен. А там uh -huh. нигде нельзя припарковать. Урожь 53 фита, 17, 17 метров. Uh -huh. Там встать негде. Город старый. Как он старый, 300 лет. Но там улицы узкие. Uh -huh. Отвижение сумасшедшее. Припарковать просто негде, чтобы утром разгрузиться. И мне плохо, я теряю сознание. Теряю сознание, мне просто плохо. И я звоню сестре в Беларуси, она мне говорит, Саша немедленно вызывай скорую а я же это моя машина uh -huh. я же если оставлю ее же полиция утащит потом надо будет платить это все большие деньги uh -huh. там полторы две три тысячи вот ну мне повезло мне приехал парень один мой знакомый забрал машину я скорую вызвал и меня в больницу господи прямо я позвонил они приехали меня забрали я отлежал две у меня воспаление легких было uh -huh. Я две недели отлежал в больнице. Мне бил прислали 46 тысяч долларов за мое лечение. Да. Мне... Я вышел... Слушайте, за... Вообще... я ни одного цента не заплатил. Да, а у нас тут, блин, температура, все, блин, ты... нет денег, вздыхай, блин. Я извини, что маз врываюсь. Так, так, так, так, вы знаете что? Вы знаете что? Я я еще я вам скажу больше. Там же в палате максимум два человека. Uh -huh. В Америке нет палат, которых. Которые... А меня привезли в какую-то больницу, там 12 или 13 этажей. Uh -huh. Большая. Посели... Положили меня каким-то каким черным. Uh -huh. черным. Я его не видел на самом ни разу не видел. Потому что через перегородку у него телевизор, у меня телевизор. А перегородка, я не, не смотрю, что он, что... он смотрит свою, свой канал, я смотрю свой канал. Вот, потому что наушники меня возле уха. Он мне не. Я ему не мешаю, он мне не мешает uh -huh. смотреть. Вот. И в этот и он, Я слышу, что он иногда кашляет. Uh -huh. Кашлянет, кашлянет, uh -huh. и все. Через три дня. Через три дня мне этот самый. А ни одного человека, который на русском языке говорит. Потому uh -huh. что наш английский, мы же квакаем все. Эти uh -huh. Эти моменты нужно понять, которые сложные, потом медицинские, знаете, mm -hmm. вот, медицинские. Этот это самый. Как, какие у меня симптомы? И в этот момент мне сестра приходит, и говорит, Алекс, Алекс, говорит, need out from room. Окей, okay. я говорю, What happened? Она говорит, она говорит, сейчас придет священник, священник. То есть тот человек, который был за мной за, за шторкой, он mm -hmm. умер. Да. Меня переселяют в другую комнату. Да. Подар. Я, под... Я потом, да, он умер, да. И священник mm -hmm. пришел, его отпел. Отпивать. Ну, mm -hmm. короче, в, в итоге меня переселили в другую комнату на нижний этаж, ниже на восьмой этаж. И потом опять, меня тоже поселили этому человеку. хики, какой-то мексиканец был со мной. Опять священник. И опять умер. И потом меня... А я, а, у меня состо... а я же в реанимации, это mm -hmm. же реанимация. Mm -hmm. И я потом задаю вопрос. И уже на какой-то... На... Боить восьмой... кашлять? На, восьмой, на, седьмой, на седьмой или на восьмой день мне уже стало легче. Mm -hmm. Мне капельница, мне уже начал дышать самостоятельно. У меня уже отключили от жизневажного обеспечения этой аппаратуры. Mm -hmm. Отключили. Вот. И приходит женщина одна. Из России она сама. Uh -huh. Елена Козлова. Я, я ее записал телефон. Я говорю, здравствуйте, а где вы были раньше? Она говорит, я была на Юке. Ну, в отпуск летала куда-то. Uh -huh. Доминикана там или куда. Вот. Я говорю, мне не с кем здесь спросить мои симптомы. Я даже не знаю, что у меня за проблема. А, так я говорю, здесь уже два человека умерли. Так она говорит, говорю, вы знаете что, Александр? Вас спасло, что у вас организм сильный угу. и сердце сильное с такой болезнью, как вы, не выживают. У меня, да. было, у меня было сложнейшей формы воспаления легких пневмония. Угу. Вот. вот у меня тоже была пневмония. Только я, я думаю. случае, я в любом случае, сознания лежал вообще. А... в этом случае, было. в да, так... Я три дня три дня лежал в реанимации, чуть не в коме. Жена моя лежала рядом на полу. Я uh -huh. был отдельно в комнате, отдельно в палате. По По жизненно обесп... ну, обеспечена. Я вот. долго под таким аппаратом лежал. Вот, и жена, я понимаю, я это самое. Я не хочу перевысить палку, потому что я понимаю. Не -не -не, вы... Я просто вас понимаю, что вы говорите, я просто понимаю, о чем я имею в виду, то что смысл мне понятен. О чем вы говорите. Вот. И вот жена три, три дня э, на полу лежала, потом ее... Э, потом... Они думали, что у меня вообще туберкулез. Uh -huh. mm. А у вас такая ситуация. Мне кажется, если бы вы попали в... Попробуйте знаете что? Попробуйте написать Путину писали Да и сначала, ну, потом, я в это время я просто как был, я служил, я был военнослужащий, я в то время служил, ну, по контракту. Я в Чечне служил. Вот. Ну, потом, оттуда, как меня, как военного, у меня в госпиталь военный, как бы там оживили, вроде, вот. Потом привезли в Ростов. В Ростове я последние дни как бы своей службы долежал, и все, домой меня сразу отправили, и все, забудь. А мне должны были мою зарплату там оттуда отдать, мои боевые там все отдать. Ничего, мне, в общем, мы там. Всего нас все это 500 тысяч каких, но для, тогда это были еще вот деньги, 10 лет назад. У нас были деньги все равно. какие никакие, но деньги были. Вот. Писали, а вы знаете и что? Мне, и... я, я понимаю, да, Давайте, потому Иисполезно. что мы в любой момент можем прекратить разговор, потому что мне могут прервать, позвоните uh -huh. и это прерваться. Я хочу просто. Я понимаю вас. Вы знаете что? Пишите Путину. Пишите, просто пишите, каждый, каждый день пишите. Меняйте только числа. Пишите и пишите, мой вам совет. И вы знаете, что? А вы, потому что вы усугубляете, вы лежите, вы не двигаетесь, вы набираете вес, вы усугубляете ситуацию себе. Понимаете? Все, что от меня зависит в Америке, я не знаю, я, я не знаю, чем бы я здесь бы здесь вам помог. Ну наверное, перечислил бы э, какую-то сумму денег, если бы вы были бы здесь. Понимаете? Все. А так, если бы, если бы только вы были здесь. Но ну, с, вам, мой, вам, вам, вам мой совет: пишите Путину. Вы усугубляете, вы, вы, вы наверняка поправляетесь, вес набираете, вы же не шевелитесь. Такой есть, да. С чейки, он вы ног, Ноги вы с не ходят, да? Приходят ноги. Mm -mm. Пробуйте подвис. Боритесь с этим. Понимаете? Я ноги не чувствую. А? Я ноги не чувствую просто. Ноги не чувствую вообще. Я этот палец тоже не чувствую. Mm -hmm. Я его. Вот этот я палец тоже не чувствую. Я понимаю. Но я им даже. Я не то, что я вот не живут. Вот. Всё, вот, вот повсюду, вот грудью, чуть ниже груди, все дальше ниже. Я не мало, ничего не чувствую просто, я не могу, ни, ничего не смогу, не могу делать. Я вот даже, мне сесть просто просто сесть элементарно, тяжело даже самому. Просто сесть. Вот, нет, нет, нет ну, сидеть, если у меня сесть, то я, как говорится, держаться я смогу. У меня просто я, даже, просто на ровно, если на стуле сесть, я не смогу сидеть, потому что у меня нет спинных мышц, ничего этого нету. Чтобы вот откачать, знаете, хотя бы были по упражнения что? всего. Нет, я, я понял. Извините, М -м -м, что нашёл, Ничего. А вы знаете, что? А вы, мо а вы можете своего командира, своего... с кем вы, с кем вы служили э в Чечне, найти? Ой, там все уже, там ну? и, в, в которой я служил ее уже нет, это части давно, там ее давно ее уже расформировали, сто лет. Не, подождите. Магатую. Вот чтобы я не сказал, вы все, вы все против. Ну, есть же Я... где-то точка, где, а с чего, с а чего, а чего нужно начать? Ну, уже писали, и даже в, это, в, как какого? Это Нет. Министерство обороны даже писали, ну, в смысле, в этом, какого? Шайгу, Шайгу даже писали, и бесполезно. Все приходил отказ, и Не может быть такого типа мы ничего не знаем, типа все это уже все закончено, типа, все это ничего не надо, все до свидания просто приходила обратно, даже пустая и все обратно возвращались все, даже обратитесь, знаете что, обратитесь на передачу, на передачу, знаете кто, Малаху, эти вот, эти вот передачи вот вот передачи только. Да, обратитесь Малаху, обратитесь Зна лучше всего обратитесь в первую очередь этому, э э э как его криминальная хроника как же эта передача называется Которая ведет да. ну, я, я, я понял о чем вы говорите но у меня возможность такой нет. я же говорю но вот сидим в доме, у меня вот мама вот я ей помогаю я даже просто я даже погулять могу не выйти у меня была бы хотя бы коляска нормальная у меня коляска вся блин, разваливается и не смогу сам никуда поехать потому что дороги ни херня вот хотел накопить на такую коляску хотя бы на электрическую коляску купить на электрическую коляску, я хотя бы ходил бы гулять я бы просто хотя бы по улице бы, гулял бы блин ну я посмотрел на цены там блин бешеные цены там самое дешевая там кальций на какая стоит там что-то 80 тысяч откуда такие деньги я получаю в вот год такие деньги блин в год сто тысяч всего получаю в вот. год но с них ничего не остается у меня этих денег абсолютно этот самый, знаете что? Э, вы мне запишите вы мне ваш номер телефона. Хорошо, я вам сейчас напишу. Так. Сейчас я вам напишу номер телефона. Я, поинтересу, я поинтересую. Я поинтересуюсь сколько здесь коляски стоит Плюс 9... Да, все правильно. Я же старый, мне нужно внимательно смотреть. 792. Не, можно про себя. Говорите вслух, я отключил вас. Там звук пока что выключил. Алексей. Ну, Лёшка. Лёша. Да. С одним человеком. Я сейчас скажу про диктую 7. Можно говорить. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас зак закрою этот звук. Так. М -м -м -м -м, называйте. Сейчас, сейчас, секунду, секунду. Так, можно по три цифры. 8927. Ну, плюс, плюс 7. 927. Ноль, шестьдесят девять, семнадцать, сорок восемь. Ну, все правильно. Все. Пусть кайф слушает, слушает нас дальше. Вот, вот такая ситуация. Поэтому. Вот как тут а, нормально а который присмотрел коляску вот такую ну правда интересно коляска посмотрел такая клевая все такая черная вот это думаю, классно а 400 тысяч стоит вообще я охренел. сколько 400 тысяч да ну это по рублям полмиллиона почти рублей там чуть побольше чем 400 но ну, почти полмиллиона это 10 тысяч долларов правильно не какой -то... ну почти да нет 8, да нет 400 тысяч на российские деньги, это... примерно 60, 60 рублей доллар, правильно? Да. Ну, получается... 60, тысяч, 60 тысяч, это 10 тысяч. А, ну тогда -то, то. так. Поверьте стой. мне, я считаю. А, ну, ну, там 600, там 400, ну это 60 тысяч. А это меньше, это значит, получается где-то 40 тысяч. Ой, нет, вы сказали 4, 400 тысяч, 4, тысяч. 4 тысяч. Ну да, 4 тысяч. Вот. Это получается, значит... Да не а. надо, я уже посчитал. Вы просто... Вы считать даже не умеете. Нет. Вы берите из того. 600 тысяч это 10 тысяч. Да. тысяч. А, это... Это, дешевле, а это, это еще на 20 тысяч подешевле, значит, получается так. Да. Все. Вот. Я узнаю здесь У вас у меня есть эта самая информация. Может, что? Вам, тоже... с... вам вам самим нужно вам самим нужно над этим бороться. Я имею в виду бороться за, за свое здоровье. Mm. Mm -hmm. Бороться. Ой, какую шторку. А. Что-что? Да тут что-то, не вас не видит что-ли, я не понял, там что-то, штор какая-то вот, да нет, а, тьфу ты, блин, точно, я нечаянно нажал циферку, блин. Короче, сами себя сдали Не, я циферку нажал и вас, вас перекрыл картинкой. Там, а, okay. вот, ну все я сейчас а, нормально все сделал, все вроде нормально. Волгоград большой город. Да не такой он большой там. Блин, три улицы, вперед. Три продольные, Волгоград... там и все. Волгоград. Да. Да он, он небольшой Волгоград... он город? Сколько населения в Волгограде? Ой, сказать точно не могу. Сейчас можно. Это... это областной город. Там 300 тысяч населения. В, в городе. В городе, да. М -м -м, это же областной быть. город. Ну, да. Но Но я, я в области живу. Я, я в области живу у нас посмотрите население. посмотрите сколько населения в Волгограде сейчас гляну так один миллион э, на 2019 год один миллион тринадцать тысяч это много это большой город а вы даже не знали, небольшой город, а миллион, один миллион населения, это большой город. 1 uh -huh. Один миллион тринадцать тысяч, да? Ну да. Тринадцать четыреста шестьдесят восемь человек. Ну видите, это, это за миллионник уже город. Ну да, уже миллион, да. Как расширился, я даже не думал, блин, что здесь так много населения. Вообще не думал сроду, да, да даже не думал, что он такой большой. А, такое, блин, а к, девушка у вас есть? Кто-то приходит к вам? Нет, никто ко мне не приходит. Так вот, общаемся по интернету и все, не больше. А, а инвалиды такие же, как вы, извините, что я напоминаю об этом. Ничего, а, ну, не в смысле, где, я живу в частном доме, туда, Я по, Я понимаю, Дальше. но если, я это сам, я понимаю, ну, вот так вот общаются, как вы, с такой же ситуацией, как вы. Есть такие, которые, вот, девушки? Я не знаю, я, я просто даже с такими парнями, там, я просто с ними не могу общаться, почему, потому что, они как-то, я стараюсь... Ну, блин, они просто почему-то, мне кажется, что как-то вроде-вроде смотрят на них вроде со стороны, да, как думаешь, да, блин, что, молодцы, вроде пацаны, все как-то наоборот, начинаешь как с ними общение, да. Я вот начинался одним, помню, другим, и у меня просто голова взорвалась, у них не, не, негатива там столько началось, лица, блин. Мне все, я сразу с ними просто перекросятся, потом, потом я решил, больше не стал с ними общаться ни с кем, и всё. А вы участвовали в боевых действиях в Чечне? Да, было дело. Ну, это тоже можно не оглашать, Хорошо. Или сейчас я звук. Ладно, хорошо, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Спрашивай. Все. Вы знаете, что? Вы знаете, что? Для инвалидов здесь в Америке они наравне со мной, что я выхожу и бегаю. Специальная, маш... Специальная машина. За вами будет закреплено несколько человек, которые по первому же звонку вас отвезут, вас отвезут к врачу. Вам не нужно нигде, вам принесут продуктов. Они бесплатно привезут продуктов я даже выйти погулять не могу. Вот тут эти, как у нас вот дети, которые, блин. Короче, какие-то, обращаться бесполезно. Это что то сделать, это бесполезно. А, а, а молодежь, дети, когда-нибудь вас оскорбляют, вот так вот, когда вы на коляске. Не-не-не-не-не. С этим, с, с этим все нормально. С этим никто меня не оскорбляет, ничего, с этим все хорошо. Ну, слава богу, вот это. Угу. Да нет, я не позволю себе оскорбить, без дела. Вот. Поэтому, поэтому такая ситуация. Сложно все. Ну, сложно все. Ничего, у нас контактные данные есть теперь, что у вас, что у меня, я могу то, даже, кстати, Facebook сразу тоже скинуть на всякий случай, да и все. Если что, то просто звонить-то дорого. Да, же, да. Я, за границей Я... WhatsApp. Я... Точно, вы же говорили про WhatsApp. Что тут пицам? Я... я не, на WhatsApp меня нет. У меня есть на Viber. Эй, Viber. У меня Viber тоже есть. Только мне надо знать номер точный. Как мне узнать точно, какая цифра там, ну, плюс какая. У вас... У вас... Много вы разберетесь. Я сейчас, знаете, что я сейчас... Прям сейчас возьму, зайду в и попробую об этом написать. Вот. Написать, я сам попробую. Ну, сообщение про чтобы как говорится номер сохранился в WhatsApp так ой вайбер Viber к WhatsApp вайбер так сейчас а... сейчас как там, тут найти плюс, плюс один потом и какой-то код 7 по-моему а... сейчас я посмотрю нет. там меня uh -huh -huh -huh. так Ту-ту-ту-ту-ту-ту, блин.